Когда на вас давит внешняя ситуация, войти прямо в медитацию становится трудно. Тогда, прежде чем медитировать, уделите 15 минут тому, чтобы снять это давление. 15 минут просто сидите в молчании и думайте о мире, как о сне. Мир есть сон. Думайте, что весь мир есть сон. В мире нет ничего существенного. Во-вторых, помните, рано или поздно всему предстоит исчезнуть, включая вас. Вы не существовали всегда. Вы не будете существовать всегда. Ничто не постоянно. И третье, вы только свидетель. Вы видите краткий сон. Смотрите фильм, который кончится. Помните эти три вещи. Весь мир есть сон, и все придет к концу, даже вы. Приближается смерть. Единственный реален свидетель. И вы только свидетель. Расслабьте тело. 15 минут свидетельствуйте, потом медитируйте. Войти в медитацию будет легко. Теперь никаких препятствий не будет. Но когда вы чувствуете, что войти в медитацию стало просто, прекратите эту воду медитацию, Иначе она войдет в привычку. Она должна применяться только в специфических условиях. Когда войти в медитацию трудно. Если вы будете ее делать каждый день, она потеряет эффективность и больше не будет действовать. Оставьте ее только для медицинского прививания. Используйте ее, когда что-то внешнее вам мешает, и она расчистит дорогу, чтобы вы смогли расслабиться.